Ну, понятно, что из-за этого вот дальше, что я буду рассказывать, это никогда не повествуется в школе. А вот это как раз и есть национальная идея. Вот она появилась именно тогда. Что такое Успение Божьей Матери вы знаете, да? Знаете? Народ. Ну, я вижу, настоящие русские люди 21 века, ничего про себя не знают. Успение Богородицы – это когда она... Умирает. Ах, Господь принимает душу Ее в свои руки Иисус. Апостолы окружают смертная ложа, после этого они уж уходят проповедовать городу и миру. Следовательно, там, где есть церковь успения Богородицы, там, что делает Божья Мать, живет. Успенская церковь означает ее духовный дом. Вот с этого момента и начинается путь к тому, что в шестнадцатом, семнадцатом, восемнадцатом веке знал каждый русский человек, да и в пятнадцатом, конечно. И что забыто напрочь в веке XX, ну понятно, чьими усилиями. И отсюда вот эта духовная пустота после краха Советского Союза. Страна-то наша, дом Богородицы, она живет здесь. Это, собственно говоря, и есть первая национальная идея. Именно христианство, образно, конечно говоря, превратило их в людей. Вы понимаете, что я имею в виду? То есть в духовных существ гораздо более высокого уровня, более глубоко духовных, чем это возможно исповедуя языческий культ. Поэтому я честно вам, друзья мои, скажу, не навязывая свои точки зрения, но, конечно, когда я наблюдаю этих людей впадающих, Время от времени сегодня в, в новое язычество провозглашать, что вот они настоящие там славяне или русы, но это, конечно, духовные коллеги. Увы, я им очень сочувствую, но согласиться с этим и говорить, что да-да, это вот как раз путь к истокам, нет, конечно, нельзя. Вот почему, если вы возьмете в руки... Книжечку, которую вы знаете по имени, но, я думаю, конечно, не читали. «Наука побеждать». Слышали про нее? «Творение бессмертного Суворова». Когда он обращается к солдатам, он говорит им, воюем за дом Богородицы, за пресветлейший дом, за матушку императрицу. Это то, еще потом граф Уваров через 40 лет сделал за веру царя и Отечество. Вот это начало национального осознания. Только это не может моментально распространиться, на это уходит несколько веков. Но вот когда это осознание приходит, они себя и чувствуют полноценно людьми. Вот тогда и возникает государство. Без этого нет государства. Без этого есть столько тупое из страха перед наказанием закона подчинение власти. Такое объединение, именующееся государством, не выдержит тяжелого удара судьбы. Оно государство по форме, но не по сердечной сути.